как выбрать правильную стратегию здравствуйте все с вами Максим Пистолетов и хотел бы обсудить такую тему как выбор стратегии где пытаться заработать свои деньги у многих данной стратегии уже есть но в большинстве люди приходят и не представляют в какую область податься и что нужно выбирать ищут какую то грааль и непонятно собственно зачем сейчас попытаюсь кратко ответить может быть на основные вопросы чем нужно и как нужно ориентироваться при выборе своей стратегии для торговли. Вы должны исходить из некоторых критериев, которые мы сейчас озвучим. Самое важное это наличие свободного времени. Сколько у вас времени для того, чтобы заниматься трейдингом. Ручная торговля потребует максимально, максимальное количество занятого времени и максимальной отдачи. Если вы не располагаете стопроцентным временем, Скорее всего, ручная торговля, особенно активная, вам в меньшей степени подходит. Если времени мало, вы можете сочетать ручную торговлю с какими-то роботизированными системами. Если время хватает только на анализ рынка, скажем, после рабочего дня, и в течение рабочего дня нет возможности следить за рынком, вам подходит полная автоматизация торговли. Также, если нет свободного времени или его мало, вам подойдет вариант инвестирования. То есть, когда вы вкладываете свои средства в какие-то долгосрочные активы. К примеру, это может быть облигации или покупка акций, какого-то пакета из различных компаний. Также можно здесь выделить доверительное управление. Но это скорее уже не вид трейдинга, потому что вы уже отдаете деньги кому-то, и кто-то совершает над ними действия. Ну, собственно, по своим уже критериям, не по вашим. Но, тем не менее, отдавая деньги в доверительное управление, вы должны представлять, и что будет человек делать с вашими деньгами. Вы должны знать план его. Если он скажет, что он будет вкладывать в акции компании и зарабатывать на этом 200-300% годовых, скажет, это такой метод инвестирования, это, конечно, лукавство. Таких денег заработать на инвестирование в долгосрочном периоде невозможно. Также, если он будет заниматься высокочастотной торговлей, тоже подумайте, потому что, скорее всего, он будет использовать какие-то роботизированные системы. Вам нужно понимать, где эти будут системы находиться, сколько будет стоить их обслуживание. И включено ли это все в доверительное управление. В любом случае, отдавая деньги в управление, вы потратитесь на расходы вашему управляющему. Но, тем не менее, такой вариант есть, и лучше отдавать деньги если в управление, знать, что с ними будет происходить. То есть вы должны сами в трейдинге хотя бы на базовом уровне разбираться. Следующий важный критерий, из которого вы должны исходить, это наличие свободных денежных средств. Я вам рекомендую работать только на свободные денежные средства, которыми вы не боитесь расстаться. Или не боитесь расстаться в ближайшее время. Если денег немного то скорее всего можно начинать, опять же, если позволяет наличие времени на скальпинге внутридневной торговли. То есть более активная торговля, более рискованная, которая потенциально может принести больше отдачи на вложенные средства. Хотя и потребует большей отдачи ваших нервов и больше потребует времени. Дальше идет менее затратная торговля с меньшим риском. Это среднесрочная торговля. Она уже может потребовать, ну, на среднесрочную торговлю уже можно вкладывать больше средства. То здесь вы уже, если денег у вас достаточно, ну, я имею в виду там 500 миллион и выше, уже, наверное, скальпинг и какая-то вот высокочастотная торговля не сильно вам подходит. Потому что ну, будет сказываться уже здесь же и комиссия и проскальзыванием. Ну, наверное, комиссии и проскальзывание – это основные факты. Если вы располагаете достаточным капиталом, также можно при, перейти к позиционной торговле. Позиционной торговле также может быть э, в том числе и арбитражной стратегии, которые удерживаются уже не один-два дня, а которые удерживаются там месяцами и больше. При более длительном вложении средств вы уже переходите к понятию инвестирования. То есть это уже от шести месяцев, от года и выше. Если вы уже накопили какие-то средства, возможно трейдингом или на каким то другим бизнесом вы инвестиция это открывает вам огромные горизонты в которые можно вкладывать эти существенные деньги и получать доходы превышающие в несколько раз банковские депозиты задача инвестора получать доходы превышающие банковский депозит и текущую ставку фактически банковский депозит связаны с текущей процентной ставкой следующий критерий для отбора это выбор рынка для торговли. Это может быть как ваше предпочтение, например, вам приятнее работать с российскими акциями или приятнее работать с фьючерсами зарубежными. Это другой вариант, сейчас мы его не касаемся. Но это может быть срочный рынок Форц, это фьючерсы и опционы. Про опционы отдельная тема. Опционов рекомендуем касаться только когда вы полностью досконально понимаете, что такое фьючерсы и уже не один год торгуете на фьючерсах. То есть год это минимальный срок, после которого я рекомендую приступать к изучению опционов. Потому что это сложный математический продукт. Исходу его освоить так легко, как фьючерсы, или понять, что такое акция или облигация, не получится. Срочный рынок форс подойдет для активной торговли за счет того, что в первую очередь имеет низкую комиссию. Если вы планируете более длительно совершать операции, то вам вполне подойдет фондовый рынок. Это акции, это облигации. Но здесь комиссия будет у вас повыше, но здесь вы сможете удерживать ваши позиции дольше. Есть, если такая больше привлекает торговля, то можно переходить на фондовый рынок. Следующая возможность – это зарубежные площадки. В отличие от нашего рынка, конечно, зарубежные площадки открывают огромное поле для деятельности. Потому что если у нас акции, там можно найти, наверное, набрать с несколько десятков, то там тысячи ликвидных акций, на которых есть и фьючерсы, есть и опционы. То есть, там возможности для маневра и возможности для дальнейшего для торговли для изучения огромные то есть, конечно зарубежные площадки вы должны иметь в голове если вы будете долгосрочно работать на рынке вам путь в любом случае параллельно возможно на зарубежной площадке потому что там конечно выбор ну на порядок выше и это также все связано с, с диверсификацией, потому что диверсификация это самое главное в трейдинге нельзя ограничиваться только каким то одним инструментом на Каком-то одном таймфрейме другие рынки вообще не видеть, не открывать и не смотреть это неправильный подход. Следующий вариант выбора, который должен влиять на ваш выбор это горизонт инвестирования средств. Здесь опять же можно выделить следующий период краткосрочный период. В большей степени здесь подходят фьючерсы. Ну, если у вас какие-то арбитражные стратегии это может быть фьючерс и акция, несколько фьючерсов. Более среднесрочный период это облигации, это может быть здесь и арбитраж. Ну, тут понятие краткосрочный и среднесрочный нужно, каждый может понимать по-разному. То есть для меня краткосрочный период это сделка, которая удерживается там, и день, и два, и три и недели. Это все для меня краткосрочно. Для какого скальпера, например, краткосрочный период это несколько минут может быть. Но все я это отношу к краткосрочным периодам. И здесь больше подходят фьючерсы, как самый дешевый инструмент. Если вы хотите деньги вкладывать там на среднесрочный период, там от полугода, здесь уже подойдут облигации. Подойдут какие-то арбитражные стратегии или позиционная торговля. Все это может быть отнести к среднесрочному периоду. И позиционная торговля она может подразумевать, и торговлю на фьючерсах, и возможно, что вам придется несколько раз перекладываться из одного фьючерсного контракта в другой, поскольку у него там срок жизни, ну, скажем, там, если возьмем рубль-доллар, это э, три месяца. Есть, каждые три месяца э, контракт экспирируется, и вам приходится выбирать всегда после э, последний, потому что э, ликвидность не позволяет выбрать э, контракт, который истекает там, через год, через полтора. Если у вас горизонт инвестирования средств большой и вы, у вас есть свободные деньги, которые вы заработали либо в трейдинге, либо в другом каком-то бизнесе, его вы хотите положить и не трогать, но период, скажем, возьмем от года, здесь можно рассматривать, создать хороший портфель на акциях, в том числе портфель и зарубежных акций. Опять же, все это способствует диверсификации ваших торговли и ваших средств. Теперь, существует ли оптимальная стратегия? Вообще, ваша стратегия зависит от всех предыдущих моментов, которые мы описали. Конечно, их больше, и мы только грубо рассмотрели некую схему, над которой вы должны все-таки задуматься до того, как начнете уже нажимать клавиши на бирже и начнете покупать или продавать, потому что какая-то стратегия у вас должна быть. И, несомненно, лучшая стратегия та, которая вам в текущий момент приносит доход. Если стратегия, как говорят многие, очень хорошая стратегия, но рынок не тот, ну это полная ерунда. Если рынок не тот, значит и стратегию-то использовать не нужно. Стратегия правильная, которая приносит доход в текущий момент. Естественно, если вы вложили в какие-то акции хороших компаний и ждете, что доходность, что акция вырастет, да, тут может быть она вырастет через год, через два, через пять. Там можно закладываться на это. Но если ваша стратегия, там вы торгуете от каких-то уровней поддержки, сопротивления, используете фьючерсный рынок и работаете, закрывайте позиции в течение одного дня, ну, даже двух-трех дней неделю, то тут уже можно посчитать вообще доходность вашей торговли и достаточно быстро можно понять, приносит она вам доход или не приносит. Если вы совершили 100 сделок, из них 90 закрыли в убыток, и потеряли на этом процентов 20 от ваших средств, наверное, эту стратегию нужно отправить в мусорную корзину. Она вам не подходит, она плохая на текущий момент. И вы должны понять, что идеальной стратегии не существует. А основа трейдинга и преимущество трейдинга в том, что вы можете диверсифицировать по различным стратегиям, по различным бумагам на различных временных отрезках. Именно поэтому не рекомендуем зацикливаться на одном графике, не, не смотреть всегда минутку или не, не смотреть всегда дневной график. Нужно смотреть разные таймфреймы, разные бумаги, разные рынки и стараться смотреть рынки как можно менее зависимые друг от друга. Например, торговать там какие-нибудь, к примеру, фьючерсы на какао-бобы и фьючерсы там, на металлы или золото. Вот, то есть, совершенно активы, которые напрямую практически не связаны. И запомните самое важное правило. Никогда не вкладывайте чужие деньги в трейдинг. Не занимайте деньги, не берите их под процент и не вкладывайте. Именно поэтому не рекомендуется открывать короткие позиции на акциях. Потому что там вы берете в долг у брокера деньги и вам нужно отдавать, во-первых, брокеру, а во вторых, еще заработать сверх. То есть торговля только на свои деньги. Надеюсь, что данные советы помогут вам хотя бы сориентироваться на рынке, сориентироваться в трейдинге и возможно удержит кого-то от необдуманных шагов. Взять кредит и вложить все это в гарантированную стратегию, которая на самом деле не существует.